Расскажу я вам историю, ребята, о Хюндайке, долго нас не было видно, она стояла, это новая Хюндайка, мы уже такой купили, там немножко полазили, и мы долго не могли на ней ездить, как приехали с города, где мы ее купили, вылезла ошибка, потом к ней добавилось еще 22 ошибки, и машина... Просто стояла. чем мы не делали, она не хотела ехать. И, по ходу, видимо, предыдущие хозяева также помучились. Кое-как ее растормошили и продали. Скорее всего, так было дело. Но когда мы покупали, ошибки не было. Поэтому мы купили и, и уехали. В общем, если восстанавливать хронологию событий, предыдущий хозяин сказал, что здесь поменяли нафига-то цепь-цепь. Хотя пробег на машине небольшой. И похоже, что это правда, около 150 тысяч. Ну, смысл еще цепь менять, наверное, никакого нету. Хозяин сказал, что вылезли ошибки по распредвалам, фазы не сошлись. Вот, и потом у меня такие же ошибки вылезли, когда мы приехали в город. Начали тыкать. Ну что, как будто бы не срабатывает клапан. Вот здесь внутри стоит он, один клапан. И вон там чуть глубже второй. Да-да-да. Вон. Ну как, понятно, менять их не очень легко. Мы купили клапана, ринулись их менять. Вот их два штучки. Поменяли что-то вроде... Стало получше, потом снова все стало плохо. Опять поменяли, опять что-то там отремонтировали. И снова миллион ошибок. Дальше. Как все нормальные люди, мы пошли дальше. И начали смотреть радио. А не сделают ли нам диагностику, Вот, короче. Ну, что, может быть, врет не там, а врет здесь. Вот датчик распредвала, того самого впускного, который, ну, на который и ругается. Поменяли его, стало совсем хреново, поставили обратно старый, лучше не стало, потом вдруг снова стало все хорошо, она опять поехала и в общем через неделю опять умерла. Какая-то фигня, да? Мы уже, как и предыдущий хозяин, начали смотреть в сторону цепи. Там туда вот смотрели и как будто бы даже хозяин не врет, потому что он безобразно шестигранники сорваны, как будто бы на самом деле бошку скрывали. Вот, слава богу, что мы до туда не дошли и Виталик все-таки решил сделать диагностику. Что, может, не, сразу не, сделали? не, ну сразу делали, просто сразу не дошло до диагностики. Ну в смысле диагностика диагностика до нас не дошла. Не дай бог у вас такая же фигня проявится. И, ну, в общем, все, конечно, задним числом умные. Но в итоге-то ни первый хозяин, ни второй не нашел хозяина. И даже мы, третьи хозяева, не сразу нашли в чем подвох. Вот смотрим на параметры. Ой, их там миллиард. И вот наши распредвалы. Да. В общем, при определенных оборотах мост дает команду клапанам. Лапана. Вон видно, как углы уходят. Здесь распредвал впускной фактическое желаемое, фактическое желаемое по разным блокам. Вот они ходят сейчас. Вот. И в общем-то, пока вот на холостом ходу он работает, фактическое и желаемое по нулям. Ну вот так мы и диагностировали впервые, Пока сидишь в машине, смотришь, все по нулям, все совпадает. А потом... Нажми кнопочку какую-то там. Какую-то кнопочку нажимал. Так. Вот мы принудительно открыли клапан. И видно, что вот поменялись параметры на первом блоке. Открыли вис 1 и поменялось на блоке один. стоп, да? Да. Yeah. Вот и все. А вот в тот раз первый, когда у нас машина умирала, мы открывали на первом блоке ВИС один исполнительный механизм, а срабатывал второй блок. И все, оказывается, все эти наши действия по замене клапанов были бессмысленными. Потому что просто какой-то. Обели. Какой-то умник когда-то перепутал вот эти фишки, и фишку от первой башки поставил на вторую башку, а фишку от второй башки поставил на первую, а никаких обозначений там нету. И соответственно следующие все мастера, кто ремонтировал машину, откуда сняли, туда и поставили. И в принципе шансов отремонтировать такую фигню не было, хотя Стоимость ремонта фактически нулевая, но дойти до этого надо было, ну чтобы дойти до этого пришлось потратить достаточно много денег. Я так понимаю, что и предыдущий хозяин, пытаясь победить этот мотор, ну просто плюнул в конце и продал машину, потому что ну, ну до этого никто еще не додумался в человеческую глупость не переплюнуть. Так что V-образный мотор, на котором все двоится, ну, требует особого внимания. Также здесь и свечи, вот по определенном порядке. Не просто так, как нарядный. Раз, два, три, четыре, пять. А здесь в каком-то шахматном порядке, что ли. Да? Ну, короче, там посмотрите. В общем, когда лезете в сложный мотор, ну, включайте мозги, да? Смотреть мелочи нам. Внимательно. И надо учитывать человеческий фактор перепутать может ну и на сладкое не как бы, можно прощелкать остальные клапана и посмотреть как они работают чтобы убедиться вот у нас еще не срабатывал вот этот клапан спускного коллектора тоже вроде ни на что не влияет но динамика от него страдает ну и расход соответственно увеличивается почистили фишки все заработало ну и машина поехала чуть-чуть лучше Наверное. Я поедем <связываем> Сейчас поедем кататься. Че, у тебя все нормально? Перекрутка. Капец вообще, как в городе. В Москве снимают, там меньше машин. <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> Почему живем плохо? Никто не работает, все катаются на машинах. Ты думаешь, что ты здесь дашь сотку? что Я? Да. Все, огонь. Готов. 10. Ничего, это мало? Не, ну, с учетом всего, нормально. Потому что я нажал сначала на кнопку, а потом нажал на газ. Открылся клапан? Нет, не посмотрел. Ну, я записывал. Потом посмотрим. Тут есть по магистральной. Сход не поместился в табличку. Стол, да? Нет, вам больше. Так, ладно, сходу теперь. 99-99. Так. А сколько было, я даже не знаю. Что-то больше ста, по-моему. Не, по-моему, лучше поехал. Зараза. Блять, остановись, лучше пизду сюда заведи. А, типа. Кажется, на газу ездит. Да, <свят> да, да. <свят> Один раз топнул и сразу на заправку. <свят> так. Отправлю, что -то, что -то. Глубоко, он как-то вообще. Стабилизация сработала, прикинь 7, 8, 9. Стоп 9, 10. Ну все, он поехал С учетом Погрешности 8,5, можно сказать, да? Если а все погрешности есть. убрать Все, огонь Этого ему, походу, не хватало Да. Ну, вот время в общем да это начало мы поехали 0 было и до сотки 15 6 да? сколько там а, началось во сколько? ладно в 4 начался все 10 секунд выходит да? Подожди. вернись вот сотка 10 и 10 В четыре начался, да? В десять. Ну девять с половиной секунд до сотни, да, получается? Десять. Девять половиной до сотни. Нормально. <связывающие> Прикольная фигня! <связывающие> <хитня. связывающие> <связывающие> вот за скольки мы тут раз ее раскидывали. Бетстично. Вот частота вращения была у нас. А расход топлива здесь есть? Крутящий момент.